Ребята, составьте предложение из этих слов. Наступила весна, тракторы загудели. Хорошо, Саша, все запишите это в тетрадь. Смотрите, он написал, наступили тракторы, весна загудела. Это да. да ты, Саша, так написал? Ты ведь правильно прочел. А мне хотелось по-другому написать, чтоб по-другому было. Но я не просила писать по-другому. Ну раз такая необходимость... А я и так, и так напишу. Сначала загудела весна, а потом все тракторы пошли в наступление на землю. загудела а я еще по-другому придумал только там вместо тракторов танки а вместо весны война наступила война танки загудели Давайте лучше без войны. Пожалуйста! Открылась электростанция, провода загудели. А еще от трубы загудели, парад начался. Робота загудели, колокольчик начался. Концерт начался, ее загуделы. Весною тракторы гудят, и солнце с неба светит. Скворцы со всех сторон летят на целом белом свете.